Почему монета растет в цене? Ну, во-первых, это потому, что чем больше токенов отправлено на майнинг, тем выше цена монеты Ванкоин. Растет ее капитализация, и таким образом ценность монеты увеличивается уже сегодня. Все мы это можем наблюдать у себя в наших докописах. Также стремительно приближается сплит, и сплит барометр сегодня уже на отметке 86%. Вот. А когда будет намайнено порядка 30% монет, то планируется это сделать уже в течение этого года. У нас будет реализована программа продажи товаров на торговой площадке за ванкойны. И вот, вот тогда по-настоящему стоимость монеты увеличится. Ну, то, что в Гонконге и Софии открыты новые офисы, тоже с положительной стороны характеризирует нашу компанию. Также более 205 стран мира на сегодняшний день манят ванкойн. И капитализация, ну, чуть больше, чем один год прошло, уже на сегодняшний день составляет больше, чем миллиард евро. А количество участников достигнуло. Миллиона 376 тысяч. И в этом 2016 году у нас планируется оборот, как нам сказал Джуха, 5 миллиардов евро. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Следующая новость это то, что промоушен на дополнительные 10% токенов при покупке стартового пакета на этой неделе закончилась. И тот, кто успел, тот успел. Компания дополнительных 10% давать нам уже не будет. Но возможно компания готовит какие-то новые промоушены. И также я бы хотел, чтобы вы не забывали, что идут последние дни промоушена на пакет «Фестиваль». Он будет до 20 февраля этого года. И также всегда помните, что стремительно приближается очередной сплит. И очень будет интересно пригласить новых партнеров, как для них, так и для вас. В ближайшее время должны утвердить график проведения живых событий компании в России. И также должно возобновиться наше командное обучение в Академии. академии и, наконец-то, компания приготовит нам, она готовит смартфоны с уже встроенным приложением OneCoin, которые чуть-чуть позже будут входить в стартовый пакет. Билл Гейтс однажды сказал, или ты идешь со временем, или ты уйдешь со временем. Вот, вот эта фраза мне очень понравилась, и именно с нее мы и начнем сегодня первую часть. В первой части мы поговорим с вами о том, что еще лет 10 назад звучало как сказка. а... Именно мы поговорим про криптовалюту, которая называется OneCoin. Эта криптовалюта еще довольно молодая, ей чуть-чуть ну, больше, чем год. Хотя за это время уже вышло много других криптовалют, и некоторые из них уже даже успешно пропасть, как они и успешно появились. Вот посмотрите, перед вами сейчас список рейтинга криптовалют. И обратите внимание, какое место занимает ванкойн в этом ряду. Давайте задумаемся, почему люди вот, вот так приняли быстро идею саму криптовалюты. Вот почему какое-то притяжение к такому таинственному, чему-то даже такому, можно сказать, мистическому. Я хотел бы, чтобы вы все вспомнили, как в вашем детстве вы стались шифровать какие-то разные записки, передавать их друг другу. И радовались, что никто ну, не сможет прочитать это без какого-то кода доступа, который есть только у вас. Но я уверен, что все мы через это проходили. Вот даже Юлий Цезарь Казов за то же в свое время использовал шифр. Это был шифр со смещением, как вы видите на экране. К примеру, букве А прислалась какая-то буква, допустим, Г, и смещение шло на три буквы. Данный шифр, к примеру, вот, присуществовал целых 800 лет. Ну, военные вообще нуждаются в каких-то секретах. Вот вспомним, к примеру, штирлисы, если на весны, явки, пароли. Это все тоже из разряда шифрования информации. Но все это было в прошлом, а мы вернемся к нашему компьютерному веку. Я думаю, что именно быстрый рост и вхождение в нашу жизнь компьютеров, вот он именно и подсказал математикам саму идею создания математических денег. И в первую очередь это было для быстрого расчета в просторах интернета. Вот именно создание ценности из набора цифр и символов. Они решили создать такую зашифрованную информацию, фрагмент или какой-то набор символов, который имеет ценность для других людей. Вот все эти шифры и коды это не что иное, как криптография или шифрование. Так вот давайте рассмотрим актуально, но вообще сейчас в наше время сплошной компьютеризации. Ведь, казалось бы, при помощи компьютера можно расшифровать любой-любой код. Вот криптография – это наука скрытия информации. Это преобразование нечитаемого вида информации в читаемый вид. И преобразовывает информацию с помощью специального шифра, который называется ключом. Но сейчас я хочу сказать, что это все настолько сложно, что разобраться в этом уже не совсем так просто, как это было раньше, когда еще Юлий Цезарь использовал свой шифр. Вот сейчас уже нет логики, как раньше. Раньше было четко. Одной буквой приславался наименование другой буквы, и вы, зная этот код, могли четко расшифровать все, что вам нужно. Сегодня это может так но в следующий раз будет зашифровано совершенно с другим набором всевозможных символов, всевозможных букв. И поэтому не так просто будет все расшифровать. Но это полбеды. Самое главное, это было для математиков решить тот вопрос, что вот этот вот фрагмент ценной информации, которую они придумали, его нельзя было бы продать дважды, или трижды, или четыре раза. Ведь это просто набор, это строчка каких-то символов. И вы можете просто легко скопировать этот набор и отслать другому человеку, и он по этому ключу зайдет. Но, казалось бы, что это просто, оно не так-то совсем и просто. Давайте посмотрим на вот этот слайд, где мы видим Сатоши Накамото. Вот Это лицо такое как бы мистическое, его никто никогда не видел, никто о нем не знает, но... В 2007 году именно от этого имени Сатоши Накамото в интернете началась вести переписка на тему создания математических денег. В 2008 году появилась целая научная статья, и в 2009 году уже запустили исходный код, по которому компьютера могли самостоятельно добывать или искать решение вот этой сложной математической задачи. Как награда за такую деятельность получалась какая-то монета, и люди ее назвали биткоин. Целью Сатоши Накамото было создать какую-то настоящую рабочую систему, которая смогла бы решить задачу создания денег. И эти деньги, они не должны контролироваться человеком или государством по его замыслу. Вот Сатоши, он решил проблему именно вот этой двойной траты цифрового кода. К примеру, когда вы скопируете один линк и разошлете разным людям одну и ту же информацию, то поверьте сразу об этом станет известно всем. И только один линк только Один набор символов станет настоящим, все остальные они будут признаны как фейк и просто будут отвергнуты. Вот еще одним важным открытием Сатоши Накамото стало то, что транзакции, вот этой криптовалюты, вот этого набора символов, они ничего не стоят. Ну, если это деньги, то можно будет предположить, что для того, чтобы переслать с пункта А в пункт Б, надо будет заплатить какую-то сумму. К примеру, как в банке. да, Вы когда... Пересылаете деньги, то можете не писать просто для себя, вспомните, сколько вы заплатили за транзакцию. И особенно вспомните те люди, которые пересылали вот эти деньги куда-то в другую страну или в другой город. Особенно те люди, которые пользовались uni, Western Union или Gram, Вот они четко знают, как больно отдавать эти проценты. всегда задумаешься, куда эти деньги идут. А при всем при этом, и не забывайте, что еще существуют лимиты на отправку, вы не можете отправить столько денег, сколько вам хочется. Почему? Потому что это все идет в границах государства, какой-то финансовой системы, которая производит контроль. А скажите, было бы вам интересно передавать деньги в другую страну за считанные минуты, без комиссии, без ограничений, без ничего? И вот, вот это, это уже не сказка. Это именно то, что нам предлагает современная криптовалюта. Вот теперь становится вопрос, как же удалось... Убрать эти расходы на транзакцию. Оказалось, что все, ну, сейчас только кажется просто. Когда-то было не очень просто. Просто эти расходы заложены в сам алгоритм при создании или при майнинге криптовалюты. И легли эти расходы на плечи майнеров. То есть тех людей, которые создают монеты. При создании монеты система, сама система, она платит за проверку подлинности транзакции. После проверки все эти результаты попадают в специальную учетную книгу. Она хранится в блокчейне. Блокчейн – это ну, вообще такой большой-большой файл, чтобы вы могли себе представить, где хранятся все прошлые транзакции с определенной монетой. То есть там хранится вся информация о ваших переводах, о ваших расчетах в этой криптовалюте. Именно вот блокчейн и позволяет рассчитываться криптовалюты человеку с человеком без участия банка. Вот проверив этот блокчейн или целую блочную цепь, можно достоверно узнать все про криптовалюту которую вы хотите исследовать. Забегая вперед, я скажу, что в мае 2015 прошлого года компания, о которой пойдет сегодня речь, завершила аудит, то есть проверку своего блокчейна при помощи независимой компании Samford Fortis, входящей в состав международной компании Morrison International. Они провели проверку достоверности добычи монеты и в Дубае объявили официально о результатах этой проверки. Ну, Блокчейн это вообще, его считают самым главным изобретением после интернета. Эта интернет-технология позволяет обходиться без централизованного управления многими общественными процессами. Полный спектр услуг, начиная от оплаты счетов и за счет подсчетами, ну, скажем, при выборе президента какой-то страны. Так что, вот что это значит для нас? Во-первых, это более дешевая стоимость перевода денег. Во-вторых, это более высокая безопасность. В третьих это надежность. В четвертых это прозрачность при проведении финансовых операций. Ну, это не, далеко не полный перечень тех возможностей, которые дает блокчейн. И эта технология, она представляет собой электронную базу данных. Представьте себе, что блокчейн, он установлен на всех компьютерах. И как только происходит операция, то миллионы компьютеров участвуют в проверке этой транзакции. Ну, я не знаю, присутствуют здесь или нет люди постарше, но думаю, что должны присутствовать. Вот давайте вспомним, к примеру, или проведем аналогию, к примеру, с троллейбусом или автобусом. Помните, когда при входе в него все пассажиры являлись сразу и контролерами. К примеру, вы имеете месячный проездной или там, трехмесячный билет. Вы заходите и должны были всем предъявить и громко сказать проездной. Помните это время? И вот когда вы сказали, у меня проездной, все в салоне успокаиваются. То есть, преждение прошло. Ну, это, конечно, очень примитивный пример, но... Проверки многими людьми вашего билета был по такой же аналогии. Вот эта система блокчейна, она не зависит от конкретного человека. Она децентрализована и сводит на нет все риски и фальсификации. Возможности применения блокчейна, они вообще не имеют границ. Можно применять ну, как базу для страховой компании. Также его можно применять как базу для, скажем, контролирования вот беженцев. Да, вы не услышались, именно предполагается, ну, предполагалось мигрантам оформить виртуальное беженство в блокчейне. Вот Эстония, она уже дала, к примеру, согласие на это. Также блокчейн успешно применяет и в банковской сфере. Он позволяет минимизировать количество посредников и транзакции денег. Я еще раз хочу вам сказать, что блокчейн это интернет технология и она используется в дальнейшем будет не только в добыче криптовалюты. Эта технология, она как единый реестр позволяет хранить данные о всех сделках какого-то конкретного человека. Ну и так, давайте перейдем уже ближе к нашей команде. Наша команда называется Angel Teams. Вы сейчас видите на, на, на вашем экране наш сайт. Я хочу обратить ваше внимание, что вы здесь не найдете ни одной реферальной ссылки. Я это говорю нашим партнерам, поэтому вы можете смело раздавать всем новичкам. Это информационный сайт. И для того, чтобы вступить в наш проект, вам необходимо, тем людям, которых вы пригласите, обратиться к человеку, который вас пригласит на, скажем, нашу презентацию или даст вам данный сайт. Вот. Вы можете здесь все изучить самостоятельно, а мы пока мы переходим непосредственно к нашей команде, к нашей компании. Вот основателем и компании является Ружа Игнатова. Доктор Ружа Игнатова, она работала всегда в традиционном бизнесе, в области финансов и консалтинга. Ну, мы уже чуть-чуть разобрали, что общая криптовалюта базируется на полной децентрализации и открытом коде, который можно найти в интернете. А вот разработчики OneCoin, они считают, что децентрализация, это как раз является недостатком криптовалют, от которого можно избавиться. Ванкоин изначально создавался как такая жесткая, централизованная система. Организаторы OneCoin, они не публикуют исходный код. Они даже не объявляют технические данные, технические детали своей системы. Майнингом или добычей монеты занимается исключительно сама компания Ванкоин. В первое время майнинг дешевле. На более поздних этапах усложняется задача, и он становится более сложным. Вот изменение стоимости майнинга, он как раз происходит по аналогии с биткоином. Получить ванкоины можно лишь путем покупки либо у самой компании, либо у других участников, то есть ну, нас да, с вами. Участники, ну пока, они не имеют возможности без внешнего контроля распоряжаться ванкоинами. Все, организа... Все вот операции, которые только возможны с этой монетой, они сейчас возможны только в рамках личного кабинета на сайте компании. Компания выпустит ограниченную эмиссию. Всего будет добыто 2,1 миллиарда ванкойнов. На начало 2016 года, к примеру, было наманено уже более 500 миллионов ванкойнов из всей этой суммы. Ну, более детально про оружие и ДНАТО, я думаю, вы сможете узнать в интернете, потому что это очень публичный человек, про нее написано очень много статей. Она не прячется, она публично выступает, и это вообще предмет нашей гордости. Поэтому, я думаю, мы на этом не будем заострять наше внимание. А вот так как в числе криптовалют одним из первых был биткоин, то, я думаю, у вас ну, должен возникнуть такой закономерный вопрос. А чем, чем именно вышла на рынок компания Ванкоин? Вот это просто подделка биткоин или это что-то новое с какими-то другими интересными решениями? Вот помочь в этом, я думаю, нам поможет этот слайд. Давайте мы сначала рассмотрим биткоин. Вот у него на сегодняшний день очень низкая инвестиционная привлекательность. Что это значит? Сейчас в биткоин как средство сохранения и приумножения капитала уже совсем не так выгодно вкладывать деньги, как это, к примеру, было ну, в первые 4 года развития этой криптовалюты. На сегодня уже добыто более 75% биткоин. А это значит то, что уровень сложности добычи сильно усложнился и требуется ну, довольно сильные и довольно мощные компьютера для того, чтобы вы смогли получить монету coin И вот ваш домашний компьютер, на котором вы смотрите эту презентацию, я думаю, он совсем сейчас уже не подойдет для этого. Ну, возможно, сам биткоин, он интересен для каких-то спекулятивных целей некоторым категориям людей. Но как добычи, вот именно для добычи, он уже не так интересен, как это было раньше. У биткоина, у него вообще нет никакой маркетинговой стратегии. Нет у него никакого менеджмента. Это объясняется тем, что он добывается децентрализованно. Я еще раз хочу повторить, что не значит, что это плохо или это хорошо. Я просто сравниваю две криптовалюты. Одну биткоин, другую ванкоин. И исходный код биткоина мы знаем, что можно найти свободно в интернете. Как следствие, вам необходимы специальные знания для добычи этой монеты. И сейчас справедливо говоря, что это валюта для айтишников. Вот я думаю, что это не секрет, что... Именно айтишники организовывают всевозможные пулы и потом предлагают людям покупать майнеры и вступать в этот пул. Ну, это как бы отдельная тема для отдельного вебинара. И если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что примерно только 250 тысяч человек, они владеют хотя бы одной монетой биткоин. Также к минусам биткоина я бы отнес и тот факт, что не все магазины хотят принимать его как средство платежа. Ну, в первую очередь это из-за того, что биткоином можно владеть, ну, не то что можно, а им владеют анонимно. И проследить его владельца, ну, довольно сложно. Биткоин по своей сути, он не предполагает верификацию владельца. Давайте теперь с вами вот посмотрим на особенности монеты OneCoin. Здесь, напротив, видна очень высокая инвестиционная привлекательность. Это, ну, действительно является очень интересным сохранением и очень интересным приумножением капитала. И особенно это важно, как, думаю, для тех стран, у которых нестабильная экономика, у которых курс доллара без конца скачет вверх-вниз. Вот где хранить деньги? Ну, не холодильники же и телевизоры закупать. А то, что добыто только 25% монет, это говорит нам о том, что мы ну, просто реально счастливчики. Мы имеем возможность участвовать в самом начале рождения и в самом начале становления вот этой монеты Ванкоин. Все этапы ее развития проходят на наши глаза. Мы все хотели бы быть причастными к чему-то такому великому, какой-то революции, какой-то сроки века или еще к чему-нибудь. Ну так я вас хочу обрадовать. Сегодня именно такой шанс у вас есть. И, пожалуйста, вы просто не упустите его. Ну, про маркетинговую стратегию и менеджмент, я думаю, вы можете узнать более детально во второй части, где будет выступать Людмила. А мы с вами давайте обратим внимание на вот эту фразу «Криптовалюта для всех». Что это значит? Вы знаете, чтобы рассчитаться биткоином, надо обязательно найти табличку, где написано ⁇ Мы принимаем биткоин, либо мы принимаем латкоин, либо другую какую-то криптовалюту ⁇ Что придумала Ружа Игнатова? Она подумала, что это все очень сложно, это все ну, вызывает какие-то неудобства. И она решила сделать свою платежную систему OnePay и выпустила карточку уровня Mastercard OnePay, посредством которой мы можем свои монеты менять на привычные нам деньги, на доллары, евро или на любую другую валюту. И мы можем ими пользоваться, рассчитываться в ресторане, рассчитываться в кафе, рассчитываться в торговых центрах, везде, где принимают MasterCard. Я считаю, что это очень-очень популяризирует нашу криптовалюту. Вот сейчас мы перейдем с вами к основной части нашей презентации, и Людмила вам расскажет про саму суть нашего проекта. Думаю, что на этот момент вы уже понимаете, что все это не из области фантастики, это реальная наша сегодня и завтра и поучаствовать в строительстве лично своего завтра, ну, всем очень интересно. А в нашем случае, как вы узнаете из дальнейшей презентации, это еще и прибыльно. Вот во время презентации, милые, вам придется принимать решение. Я думаю, что следующая цитата Билл Гейтса, ну, должна просто вам помочь в этом. Вот Билл Гейтс, он когда-то сказал, что когда вам в голову пришла хорошая идея, действуйте незамедлительно. Так вот, я вам всем желаю, пусть такой идея сегодня и будет идея поучаствовать в добыче криптовалюты ванкоин. мы все уже знаем что существует и квадран, квадрант денежного движения есть вот эта четвертая секция инвесторов и эта секция самая-самая привлекательная когда можно отправить свои денежки на работу иметь какие-то активы которые работают за нас и которые нам приносят все больше доходов и то, что мы можем сегодня сделать, конечно, иметь активы, купить недвижимость, да, которая всегда в цене, и не обязательно для этого, скажем, участвовать в каких-то э, торгах на биржах. Да? Но тем не менее, поскольку мы определенной суммой располагаем, и не все располагают, скажем, возможностью приобретать несколько квартир, то вот здесь предлагается потрясающая возможность людям делать те деньги и превращать их в потрясающие активы, даже лучше, чем с недвижимостью. И можно это делать совершенно разными способами. То есть для чего мы тратим и для чего мы этих денег хотим? Не ради денег, денег ради денег, как говорится, а для того, чтобы реализовать свои мечты, для того, чтобы, может быть, создать свой стиль жизни, иметь как ту самую недвижимость, одну или несколько, да, быть просто-напросто самодостаточными, счастливыми, благополучными, улыбаться в свои 32 зуба помогать другим реализовывать их мечты и доставлять людям, в первую очередь, радость. Это та причина, по которой мы сегодня с Русланом и проводим этот вебинар. Потому что мы прочувствовали уже вот эту радость даже на первых вложениях. И, конечно, мы с удовольствием хотим, чтобы другие люди тоже чувствовали себя счастливыми. И чтобы вы потом не оказались в ситуации, в которой оказался тот житель Флориды, когда его друг купил 5000 биткоинов по 20 центов за штуку в 2009 году, и Том начитался разной разной информацией про то, что это пирамида, про то, что это мыльный пузырь и так далее. И просто э, Том, как говорится, не сделал этот шаг точно так же, как не сделал его Руслан, точно так же, как не сделали его мы, потому что мы думали абсолютно так же, как Том. Но когда мы увидели ситуацию, что на биткоине стало очень много миллионеров, и одним из них стал вот этот друг э, Тома Стив, который, у которого было терпение и выдержка. Он дождался четырех лет, э, которые прошли с момента его инвестиций, и он выручил более 8 миллионов долларов. Поэтому сегодня наша задача передать вам информацию, чтобы потом, где рассказывали вот подобные истории, как это рассказывал Том. У нас все начинается с покупки пакетов, и покупка пакетов, стоит, активация каждого пакета стоит 30 евро, это нужно запомнить. Мы получаем юридически определенный уровень образования в работе с криптовалютой, и сегодня это образование стоит уже от 13 до 18 тысяч долларов в американских колледжах и вузах, но с разницей того что им никто не дает такие подарки, как у нас, а нам даются токены. Вот такие жетончики. Каждому определенному уровню образования даются жетоны, которые мы можем отдавать на добычу. Для того, чтобы для нас, на, те, на то количество жетонов, которые у нас есть, нам добыли монеты, которые впоследствии мы будем, возможно, продавать, возможно, мы будем ими распоряжаться по-другому, приобретать на них что-то и так далее. Но мы имеем жетоны. У нас существует такая возможность не только получить определенное количество жетонов, но еще их удвоить. Мы можем сразу же, то количество жетонов, которые мы получаем, мы можем сразу же их отправить на добычу, но можем дождаться сплита, вот про который говорил Руслан. Что сегодня сплит-барометр у нас показывает 86. Это значит, что скоро, скоро, прям буквально может это произойти на днях. Мы не можем знать эту дату, Потому что это не компания регламентирует, а регламентирует именно компьютеры и именно технологии добычи монет. Так вот, как только произойдет этот сплит, количество ваших жетонов удвоится в э, два раза. Но для пакетов, тайкун, премиум и фестиваль есть возможность пройти эти сплиты дважды. И есть еще возможность еще несколько раз увеличить и пройти сплиты, о которых я буду рассказывать. Так вот, чтобы вы просто для себя запомнили, что есть такое удвоение. Оно всегда выгоднее, нежели отправлять монеты сразу на майнинг. После того, как вы отправили ваши монетки, вы ждете около месяца-двух. Все по-разному, в зависимости от того, как вы встали в очередь. И у вас поступают к вам монеты, которые рассчитывается их количество с определенной сложностью, которая существует на данный момент по добыче монеты. Вот прошлая сложность добычи была 40, то есть мы отдавали 40 жетонов для добычи одной монеты. Сегодня эта сложность уже 53 и возможно в момент сплита она будет даже 60. И я показала вам сейчас пример, если вы приобрели пакет трейдов за 1000 евро, который проходит один сплит, вы получаете 20 тысяч токенов и после этого при сложности добычи вы можете получить 500 монет ванкойн если идет речь о, только о чистом пакете без определенных акций, которые у нас существуют на сегодняшний день. О них я тоже буду говорить. Так вот, дальше вы можете, допустим, вот к этому сприту, предположим, вы будете отдавать 60 токенов за добычу одной монеты. После того, как монеты у вас поступили в ваш бэк-офис на ваш счет банка, то есть на счет монет, наступает 30-дневный период. 30 рабочих дней, и в этот момент вы не имеете права ими распоряжаться. Почему это сделано? Потому что компания руководит очень мудрый финансист и экономист Ружа Игнатова, которая понимает, что если дать людям сегодня закопать картошку, а завтра ее выкопать, потому что очень кушать хочется, поэтому никакой бизнес не выдержит. Поэтому существуют определенные правила, которые вам нужно знать. Так вот, после разморозки 30, после 30 рабочих дней вы можете распоряжаться вашими монетами и продавать их либо сейчас, либо чуть попозже. Если вы решите их продавать сразу же, вот как только у вас разморозились монеты, то тогда речь идет о краткосрочной стратегии. Вообще у нас их три, этих стратегии, Так вот, одна из них, когда мы все монеты вводим, продаем, в соответствии с ценой на данный момент, на который вы решаетесь их давать. Если предположить, что цена например, за монету будет, например, 6 евро, то вы продадите ваши 250 монет, например, которые вы приобрели по пакету трейдер за 500 евро, вы можете продать их за 6 евро, предположим, ну, условно, потому что цена все время меняется, происходит промежуток времени определенный. Но вы можете выручить за это 1500 евро. То есть вложили 500, получили 1500, предположим, в промежуток 6-7-8 месяцев. 300% доходности, шикарно. Вы можете дождаться их цены в 10 евро и потом продавать. И соответственно уровень доходности вложения ваших денег будет 500 уже. Но если вы воспользуетесь долгосрочной стратегией, как зрелый самодостаточный инвестор, то вы можете выручить гораздо больше. Эти цифры уже быть и 2500% доходности, и даже 5000% доходности. Если вы будете продавать эти монеты, предположим, пакета трейдер за 500, и вы будете их продавать за 500, например, или за 100 евро, а возможно даже и за, больше, за большую цену. Но существует сбалансированное Грамотная, спокойная э, стратегия, которой пользуется основное количество наших партнеров. Что мы делаем? Мы в первую очередь приобретаем монеты, после этого мы продаем то количество монет для того, чтобы вернуть свои э, инвестиции, то есть тот размер денег, который мы инвестировали именно в этот проект. И после этого остаток монет мы дожидаемся, как будто бы мы уже стали Грамотными, серьезными инвесторами и будем продавать в тот момент, когда нас больше всего устроит цена. Так, например, если пакет трейдер вы будете, э, приобретете по, по э, пакету трейдера вот, по э, прошлому сплит, не могу располагать с потому что, не знаю, пользуюсь именно цифрами этого сплита. Поэтому, если те участники, которые приобрели по прошлому сплиту, приобрели 250 монет в соответствии с их уровнями сложности добычи, то если они продадут 100 монет по 5 евро, а сегодня цена уже гораздо больше, чем 5 евро, ну, мы берем условно, опять же, то возвращаете ваши 500 евро, а 150 монет ждете, когда вы захотите их продать и по той цене, которая вас больше устраивает. Посмотрите на цифры. Если вы дождетесь цены 100 евро за одну монету, то проинвестировав 500 евро, например, там, до 22 декабря, те люди, которые проинвестировали, вывели свои 500 евро и получили при цене 100 евро, получили 15 тысяч евро. Покажите мне еще один проект, который может давать такие доходы, совершенно не прикладывая к этому никаких временных вообще затрат. То есть в чем суть здесь вся? Суть наша в том, проекта, в том, что большое количество людей, не умеют приводить клиентов, они уже устали от партнерских программ, от способов заработка в интернете. Людям просто хочется, имея небольшие даже вот такие вот суммы денег для инвестирования, получать действительно доход. У нас все 100% участников нашей программы OneCoin зарабатывают, имеют доход, вне зависимости от того, приглашают они или нет. Важно просто-напросто отправить свои деньги на работу. И в зависимости от того, какие вы деньги хотите отправить на работу, вы будете получать тот или иной размер дохода. Вот перед вами обычная формула, которая говорит о том, что имея определенное количество монет, которых вы видите в своем век-офисе, вы умножаете на ту цену, по которой вы хотите продать свои монеты, да, и вы получаете тот размер прибыли, который вас интересует. Конечно, те пакеты, которые я показывала и рассказывала, пакеты, допустим, Tycoon Трейдер и фестиваль, и премиум, вы можете, конечно же, выручить гораздо больше денег. Даже если вы берете эти деньги в кредит, то вы можете точно так же в течение дня ну, ваших денег, которые вы, допустим, взяли в кредит, и оставить, например, определенное количество монет, для того, чтобы потом получать прибыль. Например, если у вас останется 3000 монет OneCoin от пакета, допустим, тайкун трейдер, который после того, как вы вернете свои деньги, у вас будет прибыль цене даже только 50 евро. А это низшая цена, при которой будет компания выходить на биржу. Вы сможете получить, выручить прибыль 150 тысяч евро. То есть это уже серьезные доходы которые, ну, я не знаю, кто может и какими ценой каких силе заработать вот такие деньги 150 тысяч евро. У нас есть пакеты Double Combo, и вы видите то количество токенов, которые можно получить уже используя 4 сплита в ходе майнинга. На сегодняшний день у нас еще есть пакет, который называется Elite Trader, который стоит 100 тысяч евро, и он не просто так родился, он родился как определенная потребность наших участников проекта, которые, возможно, начали инвестировать с небольшим сумм. И когда они изнутри уже изучили и посмотрели, как ведется управление внутри компании, они, естественно, захотели инвестировать огромные суммы. Кроме этого, у нас продолжает работать акция, которая говорит о том, что можно сохранять свои деньги и не просто ждать, скажем, два года, как, в общем-то, большое количество людей и нацелены были на два-три года инвестировать, но компания еще говорит о том, что вы можете закрыть эти деньги и получить на там на 12, 18, 24 месяца, и вы можете получить еще дополнительные проценты, которые, конечно, выливаются в серьезные цифры. Все посмотрели мероприятие, которое прошло в Москве, мы слышали Тех людей, которые сегодня имеют в своих командах по 15 миллионеров, которые уже приобрели по две квартиры, которые заработали 305 тысяч евро за год, которые получают по 13, от 13 до 35 тысяч евро в неделю. Те люди, именно, которые приняли участие в партнерской программе. Потому что они никого не обязывают и даже нет ежемесячных выплат. Но если вы хотите увеличить размеры ваших доходов, вы можете принять участие в партнерской программе и, конечно же, таким образом увеличить и количество ваших монет, и количество ваших доходов уже сегодня, не дожидаясь длительных инвестиций. И на сегодняшний день мы не корректировали сегодняшнюю цифру, но больше миллиона трехсот аккаунтов на сегодняшний день открыто. Добыта, как говорил Руслан, уже четверть монет, поэтому эта компания сегодня имеет очень высокую привлекательность с точки зрения инвестиций. И те планы, которые существуют в компании, и которые озвучивала Ружа, и которые идут с опережением, и если планировалась компания, что компания выйдет на биржу в начале 2018 года, и цена примерно должна быть от 50 до 100 евро, вполне возможно с запуском вот этой торбой площадки, которая готовится вот буквально в первое половине 2016 года к работе, возможно, все это произойдет гораздо раньше, потому что, друзья, у нас буквально нет времени. И не потому, что это хайп, а потому, что сегодня есть определенный алгоритм. И такими темпами, которые движется коин, вы можете проследить это на сайте xcoinx, в котором публикуются рейтинги всех криптовалют, имея всего, навсего сегодня четверть добытых монет, вы можете действительно участвовать в написании буквально истории. И не просто истории ради своего удовольствия, а получать потрясающие доходы. То есть повторить историю тех миллионеров, которые родились по добыче монеты биткоин. И ни одна монета сегодня, ни одна криптовалюта, которые сегодня рождаются каждый день, точно так же как проекты по заработку в интернет, просто напросто как грибы. Большое количество людей сегодня ринулись именно вот сюда на этот план -дайк по добыче монет криптовалют, но сегодня никто даже рядом не может поставить себя по той, по тому уровню организации начиная действительно с централизованного управления добычей монет Ванкоин, продолжая тем, что эта монета верифицирована, то есть это не обезличенная монета, а мы работаем практически как банк, в котором вы открываете счет. Попробуйте откроете счет без своего паспорта. То же самое и существует платежная система, и существует, естественно, возможность передавать эти монеты от одного человека к другому, именно переписывая их, которые находятся в нашем сейфе на блокчейне компании OneCoin. И то, о чем говорил Руслан, этот блокчейн проверяется и все в аудиторской независимой компании, и можно совершенно спокойно ему доверять. Но у нас существуют лимиты. До того момента, пока компания не выйдет на биржу, существуют лимиты. Поэтому, друзья, если вы сегодня расцениваете... Возможность приобретения пакетов я не рекомендую вам начинать с пакета э, самого маленького 100 евро, потому что у нас существует лимит 1,5% от количества монет. И если вы приобретаете пакет, э, даже вот, который самый дешевый за 100 евро, вам надо понимать, что вы не сможете через полгода, 7 месяцев вести ваши деньги, потому что то количество монет не позволит вам просто-напросто выполнить операции. Но если вы хотите, да, вывести свои инвестиционные деньги, начинайте с пакета хотя бы 500 евро. Потому что таким образом все это просчитано, и вы можете обратиться к вашим партнерам, которые уже участвуют, которые вас пригласили на этот вебинар. И, и конечно, вы можете сделать этот счет и понять, что минимум с 500 евро нужно начинать. Кроме этого, вы, возможно, захотите участвовать в партнерской программе, в которой, в общем, очень-таки есть, ровные циферки 10-10-10-10, но на самом деле там от 10 до 25% процентов по матчинг бонусов, но на самом деле вы в конце вы буквально вебинара убедитесь, что сегодня здесь можно делать сумасшедшие деньги, даже вот на этих цифрах 10. Я участвовала в предыдущей компании, в которой выплачивали 100% комиссии. Но могу сказать вам, что при всем, при том, что там выплачивалось 100% комиссии, за первый год было 17 миллионеров. Сегодня в компании OneCoin за первый год 420 миллионеров. Поэтому представьте себе, возможности здесь потрясающие. И я вам показываю буквально самый такой первый шаг, очень скромный шаг нашего партнера. Это скрин из ее бэк-офиса, который инвестировал всего 500 евро. И в течение 30 дней, воспользовавшись одним из бонусов, который называется стартап-бонус, уже сразу же заработала полторы тысячи евро. Еще даже до того момента, когда она получила монеты с майнинга, со своего пакета за 500 евро. И те истории успеха, которые сегодня существуют от наших коронованных бриллиантов, и те истории успеха, которые мы буквально видим через их бэк-офисы, буквально... Загляну вот так вот я попросила скрины, чтобы мне дали для презентации, как вы видите, слева внизу 15 980 евро в неделю, да? Посмотрите, при этом человека есть более 100 тысяч монет. Это люди, которые и получили бонусов, например, 202 тысячи уже, да. Вот, допустим, тот же самый бэк-офис, недельная выплата 13 699 тысяч евро. То есть представьте на минуточку. Конечно, это работа, но если у вас нет много денег для инвестиций, возможно, вы все-таки рассмотрите вариант участия в партнерской программе и, возможно, вы будете получать и вот такой чек, который сегодня у нас лимитирован и выплаты в неделю позволяются на одном аккаунте всего 35 тысяч евро. Но если вы приобретете несколько аккаунтов, то вполне возможно, а что у нас позволено делать в компании, неограниченное количество аккаунтов можно приобретать в своей ветке, не у какого-то другого спонсора, а в своей ветке. Так вот, Джуха Пархиала, который сегодня находится на первой позиции среди всех доходных э, сетевиков, которые работают годами, по 20-30 лет в МЛМ-сетинге, и он имеет доход в 4 миллиона долларов. Откуда он этот доход? Именно от того, что у него есть много аккаунтов, на которых он получает по 35 тысяч евро. И точно так же третья позиция, девятая и одиннадцатая принадлежат партнерам OneCoin. То есть мы даже не берем топ-200, мы берем буквально топ-11. И уже можно понять, что не просто так. Именно потому, что в этом проекте, в этой компании, с этой валютой можно делать хорошие большие деньги. И все, что вам останется, вам останется просто-напросто принять ваше решение о том, хотите вы начинать или не хотите и как вы хотите. Angel Steam, мы покоряем тренды.